Привет, что такое компрессор, зачем он нужен и как им пользоваться? В этом уроке я объясню это максимально просто и быстро. Компрессор делает плотным и немного тише громкие звуки и соответственно тихие и громче, как бы выравнивая громкость. Но главное понять, что компрессор не только делает тише, но и поджимает звук, делая его плотнее и жирнее. Чтобы было проще понять, посмотрим спектр моего баса до компрессора и после. Вот до, а вот после. Если мы наложим звуки, то увидим, что сделал компрессор. Тут можно заметить, что тихие звуки в этих местах приподнялись, то есть стали громче. Именно это и делает компрессор со звуком. Давайте поиграемся и разберемся, за какие крутилки крутить и что нужно знать? Использовать я буду компрессор Pro c 2 от FAP-фильтр. Из-за очень удобного просмотра его воздействия на сигнал. Тут все просто. Обычно в компрессорах есть 4 основных регулятора, таких как Threshold, Pressure, Attack и Release. Все они взаимосвязаны между собой и настраивать их нужно все. Ну что, начнем. А начнем с Threshold. Threshold – это порог срабатывания компрессора. Измеряется он в децибелах. Вот его пунктирное обозначение. Настраивать Threshold следует в соответствии с уровнем громкости нашего звука. Вот громкость нашего баса на пике минус 0,5 децибел. То есть компрессор начнет срабатывать, когда громкость нашего звука станет выше значения threshold И будет сжимать сигнал, который громче, чем threshold. Как бы нужно подсказать компрессору, когда начать сжимать. На громкости нашего звука минус 6 или на 10 децибел. Вот насколько сильно подожмется сигнал, это определяет параметр ratio. Ratio – это степень сжатия, то есть во сколько раз компрессующий звук станет тише. Измеряется он обычно в соотношении от 1 к 1 до 100 к 1. Как его настраивать? Все просто. Я вам покажу, если звук превышает трешхолд, допустим, на 10 дБ, а ratio стоит 2 к 1, то компрессор будет сжимать в два раза тише, чем превышающий трешхолд звук. Еще раз поподробнее. Звук превышает рэш в нашем случае, на 10 дБ. А сжимать рэшу мы будем 2 к 1. Получается 10 превышающих поделим на 2 решу Получим 5. И 10 минус 5 дБ равно 5 дБ. Это и есть, насколько сжался наш сигнал. В данном случае на минус 5 дБ. И так далее. Если превысил на 15 дБ и решу 2 к 1, то сигнал сожмется на минус 7,5 дБ. Если рэшу стоит 5 к 1 и звук превышает threshold на те же 10 дБ, то звук сожмется на 10 превышающих делим на 5 рэшу и получаем 2. И 2 минус 10 превышающих получаем 8, то есть на минус 8 дБ сожмется звук в данном случае, ну и так далее в таком порядке. Надеюсь вы не запутались, ну а если это так, перемотайте и постарайтесь вникнуть, а мы продолжаем, атака, атака? Это время достижения полного сжатия после превышения трэш Измеряется он в миллисекундах от 0 до 250 миллисекунд. Как понять, быстрая атака, то есть 0 миллисекунд, запустит сжатие компрессора сразу же. А медленная атака, допустим все 250 миллисекунд, будет запускать компрессор постепенно. Атака настраивается, в зависимости от вашей задачи. Вот если мы поставим быструю атаку, то все пики сжимаются, При этом мы слышим, что момент нажатия клавиш у пианино как бы тускнеет, гаснет и теряется. Но если мы поставим медленную атаку, то услышим нажатие клавиш отчетливее. Вот так работает атака. Ну а релиз в чем-то брат атаки, но только наоборот. Релиз. Это время, в течение которого компрессор перестает сжимать, после того, как уровень упал ниже нашего трешхолда. Измеряется, соответственно, тоже в миллисекундах. От 10 миллисекунд до 2500 миллисекунд. Это 2,5 секунды. Как работать с релизом? Ну, во-первых, это зависит от того, что вы обрабатываете. Например, короткий релиз в 10 миллисекунд сделает сжатие более гибким и способным быстро адаптироваться к сжимаемому сигналу но может вызвать быстрые колебания в громкостях, которые могут звучать неприятно. А длинный релиз будет более плавно опускать компрессию и меньше искажать колебания в громкостях. Но если он будет слишком длинным, то есть продолжаться во время сжатия уже нового громкого сигнала, то наш длинный релиз увеличит нашу компрессию. Поэтому будьте внимательны и выставляйте релиз до следующего пика сигнала. Еще хочется рассказать о параметре Gain. Gain – это громкость выходящего звука из компрессора. И если до компрессора звук был минус 5 дБ, а после сжатия стал минус 10, то именно крутилкой Gain мы и восстанавливаем громкость. К счастью, в компрессоре от FabFilter помимо обычного гейна есть еще и автогейн, при нажатии которой громкость автоматически подстроится под изначальную. Итак, думаю я познакомил вас с компрессором, и вы теперь понимаете из чего он состоит и как работает. Смотрите полные обзоры на компрессор FabFilter Pro-C у меня на канале. Подписывайтесь, если я вам полезен. Ставьте свой палец вверх, а я с вами прощаюсь до следующего видео. Крутых миксов вам, пока!